Когда спрашивают о погоде зимой в Лиссабоне, многие никак не могут взять толк, почему мы говорим плюс 12-15 и при этом рекомендуем взять с собой пуховик. Когда же ребята прилетают и наступает типичный январский прохладный вечер, все сразу же понимают, что мы имели в виду. В общем, сегодня я расскажу вам об особенностях нашей португальской зимы и о том, как лучше подготовиться к путешествию, чтобы не замерзнуть, не промокнуть, а наоборот получить только позитивные впечатления от поездки. Погода в декабре, декабрь в Лиссабоне это конечно же Рождество. В воздухе витает аромат каштанов, на площадях открытые ярмарки, витрины сияют, а кофейни так и манят в них зайти, чтобы согреться, а заодно и отметить удачные праздничные покупки. К сожалению, рождественскую атмосферу немножко омрачают дожди, которые нарушают планы на прогулки по городу. Тем не менее, на мой взгляд, Лиссабон дождем не испортишь. Слишком много здесь разных вариантов времяпрепровождения. Поэтому, если даже вашу прогулку прервал дождь, альтернатива всегда найдется: музеи, концерты, океанариум, дворцы и шопинг. В декабре в городе гостят облака. Влажно, а столбик термометра по утрам и вечерам опускается до плюс 8. Днем температура поднимается до плюс 15. Но если небо затянуто облаками, то в легкой одежде все-таки будет зябко. Дожди, как я говорил, очень даже возможны, хотя на моей памяти случались и сухие месяцы. Тем не менее, советую брать с собой зонты, непромокаемые куртки с теплой подкладкой, шарфы и непромокаемую обувь. Итак, в декабре в Лиссабоне, плюс 8 утром и вечером плюс 15 днем, облачное с прояснениями, дожди примерно 15 дней в месяц, зато никакого снега, ветрено, с собой необходимо взять непромокаемую куртку с теплой подкладкой или пуховик, свитера, теплые пижамы и теплые носки, шарфы, непромокаемая обувь, дождевик, зонт, темные очки, они никогда не помешают в Лиссабоне. Погода в январе, в январе жизнь в городе возвращается в привычное русло Гости города разъезжаются по домам, рождественские гирлянды гаснут, а город становится как бы самим собой – древний, красивый и немного меланхоличный. Январь считается самым холодным зимним месяцем, хотя температуры сравнительно с другими столицами более северных стран, гораздо выше. Это тоже достаточно дождливое время, поэтому Советую брать с собой запасную пару обуви, непромокаемые куртки или пальто с подкладкой и зонты, хотя может и повезти с погодой. Ну и совет, когда будете бронировать жилье, обязательно проверьте, чтобы в квартире или номере был обогреватель или кондиционер. Португальские дома не оборудованы центральным отоплением, поэтому внутри в помещениях бывает достаточно холодно и сыро. Совет, кстати, применим и к предыдущему месяцу. Итак, в январе в Лиссабоне. Плюс семь, плюс восемь утром и вечером, плюс 14-15 днем. Ветрено. Солнечные дни обязательно будут. В конце концов, Лиссабон – это единственная европейская столица, которая может похвастаться тремястами солнечными днями в году. Дожди – в среднем 15 дней в месяце С собой нужно взять непромокаемую куртку с теплой подкладкой или пуховик, или пальто, свитера или одежда, которую можно носить слоями, теплые пижамы и носки шарфы, непромокаемую обувь, дождевики, зонты и темные очки. Погода в феврале. Февраль почти последний зимний месяц. Почему почти? Почему почти? Потому что сезоны в Португалии отсчитываются по астрономическому принципу, поэтому официально зима здесь длится до 19 марта. Тем не менее, для удобства, и поскольку нам всем так привычнее, мы будем считать февраль последним зимним месяцем. Итак, февраль во многом похож на январь, хотя температура воздуха понемножечку начинает подниматься, пусть всего лишь на 1-2 градуса. Дожди при этом идут достаточно часто, так что перед поездкой советую свериться с прогнозом погоды. Тем не менее, февраль – интересное время для посещения столицы Португалии. Особенно для тех, кто не любит жару и большое количество людей на улицах. Туристов немного, а цены еще не поднялись. В феврале в Лиссабоне будет чем заняться. Помимо музеев, прогулок, вы можете отметить день всех влюбленных в одном из романтичных видовых ресторанов. Или отправиться на целый день на крупнейший карнавал, который проходит в небольшом городке Торреш-Ведрш, недалеко от Лиссабона. Итак, в феврале в Лиссабоне, плюс 9 утром и вечером, плюс 16 днем, дожди в среднем 15 дней в месяц. Солнечные дни обязательно будут, ветрено и влажно. С собой нужно взять непромокаемую куртку с теплой подкладкой, пуховик или пальто, свитера или одежду, которую можно носить слоями, теплые пижамы и теплые носки, шарфы, несколько пар обуви на смену, зонт и темные очки. Заказать экскурсию зимой и не только в Лиссабоне вы сможете на нашем сайте visportugal.com и приезжайте к нам.